Пойдем к нам. Вот он на моем ходе. Стреляет. Так что, Николан ходит не два парома, не один, а целых три. То есть, ну, три причала. И это вот а, первый, на котором я сегодня выгрузился. Ходит паром, потом второй вот сюда ходит И второй ходит рядом с пляжем Тиен Есть еще пляж, забыл название На С как он называется он. Ну, то ли Самет, то ли Самуи В общем, не помню я Ну, вода могу сказать так, что в отличие от Катаи Конечно, здесь вода почище, прозрачнее что не обязательно ехать на копут на там качанки или еще или на саммит можно на самом деле приехать здесь на калан и довольно таки прекрасно провести время во-первых и добираться не так далеко и можно по всему острову погулять Опа. пошли иди сюда Кноп, иди сюда, Кноп Я двигаюсь. В общем, вот мы поворачиваем Кнопа, иди сюда, Кноп В общем, вот мы поворачиваем Сейчас у меня будут проблемы, наверное С передвижением Пошли, пошли, пошли, пошли, давай Давай на ручки пойдем, Кноп То есть доска с промежутками Ей лапки передвигать неудобно В общем, закат мы сегодня, ребятишки, не встретим Потому что небо затянуло, я надеялся проводить закат. Ну скорее всего и не стоит мне тогда оставаться, чтобы провожать, стоит точнее встречать рассвет. Поэтому сейчас я постараюсь по-быстренькому домчаться на остальные пляжи, которые есть. И, наверное, на последний паром надо бы мне успеть. Ну, в крайнем случае. В следующий раз приеду, продолжу обзор а, тех пляжей, которые я а, не смог сделать. Кстати, здесь сделали специально а, площадку, чтобы вот именно провожать закат. То есть можно очень удобно. Также можно с самого Пирса проводить закат. Так что вы не обломаетесь. Кто захочет рассвет встретить, ну, вам надо уже на другую часть острова. Хотя... Отсюда, в принципе, тоже можно будет его наблюдать, если продвинуться, скажем так, конец вот этого пляжа. То есть мы сейчас в начале. И сейчас посмотрим название пляжа. Ну, здесь на тайском написано. То есть люди китайцы, китайцы, европейцы. То есть можно приехать на пароме, Пройти немножко, то есть вы или на этом пляже оказываетесь, или на соседнем, с которого я начал съемку. Спокойно приехать и отдыхать уже непосредственно на пляже. Ну, это чуть поменьше пляж, береговая линия тоже, то есть где песок именно поменьше. Но вот что-то меня смущает, погодка, ребят. Походу надо мне валить домой. Потому что что-то тайцы слишком рано начали сворачиваться Слишком рано они начали сворачиваться Именно кафешки закрывать То ли будет хороший ливень То ли хрен его знает Так что, наверное, в следующий раз я Пойду. Ну, кстати, смотрю, а тайцы все-таки здесь, на острове, как-то более спокойно относятся к Нопе. То есть не реагируют, что собака там гуляет. То есть каждый хочет ее погладить. Но она, естественно, не дается. Она же там у нас гордая, Да. Немножко побаивается, стесняется. Ну, здесь тоже, кстати, неплохое место. А, по поводу бунгало, я не знаю, есть ли бунгало, нету. Ну, скорее всего, что нету. А, здесь вот чисто приехать. И целый день можно провести вот именно в таком тюленем отдыхе. А, пляж, Ну, вот это вот, конечно, полный трэш, пиздец. По-другому я не называю такие вещи. То есть ты проходишь и у тебя куча мусора вот этих бутылок, стаканов, пластиковых, стеклянных. О. Так. Прибежал тут жених, прям слету, сходу бежит. Увидел кнопку. Смотри, не обижай мне ее, понял? Это девочка. дал ему, чтобы он понюхал фишу. У кнопок. Вот здесь посуду вот так вот складывают. Тоже, скорее всего, китайцы сюда привозят толпами. А, есть волейбольная площадка, кстати. Ну, если большой компанией приехали, я думаю, что у тайцев. А, есть бунгало, кстати, ребят. Сейчас попробую узнать. А, сори, френ. А uh, how much one day? Говорить не знаю, не понимаю. Ну короче есть бунгало. А, сколько чего стоит? Сейчас все-таки попробую узнать или на камеру, или без камеры. Сейчас кого-нибудь поймаем и спросим, сколько стоит а, сутки вот такое бунгало. То есть, ну, туалет, душ, я не знаю, есть там, нету. Ну, какая-то дверь есть. А, ah, how much? One to... Говорит, не знаю. Ну, вот он, да. Здесь душ, туалет. А, то есть, есть все это. Так что, своя маленькая территория, свои лежаки. То есть, можно приехать. Ну, сейчас попробуем узнать по цене. В общем, ребятки, не нашел я, у кого спросить все. Не знаю, не знаю. Вот номер пытаюсь снять. 094-483-2027. Это вот надо позвонить по этому номеру и спросить, сколько стоит а, сутки. Окей, okay, окей. Okay. То есть они местные китайцы почему-то не знают, сказали вот номер, звоните, узнавайте. Так что, если кому-то эта информация будет интересна, звоните, узнавайте, интересуйтесь, заселяйтесь, приезжайте, отдыхайте и наслаждайтесь отдыхом, пока китайцы у вас все не забрали. Эх, ладно, сейчас я посмотрю, сколько времени у нас и будем уже думать куда нам двигаться в общем вот так вот ребятишки а, прямо на катере на этом лодка катер баркадер, как их там правильно перебирают сети готовятся к вечернему заплыву рыбалки а на соседей шхуни матрос или моряк рыбку чистит готовит ужин себе в общем потихонечку Готовиться к ночной рыбалке и вот сейчас я не понимаю То ли последний паром С этого пирса ушел И мне надо будет ехать обратно на тот пирс На который я приехал То есть пришел Изначально Поэтому сейчас мы пойдем узнаем Будет паром еще один, не будет Если не будет, то придется ехать На другой пирс И ехать домой ну, а завтра, наверное, с утречка попробую на первом пароме приехать. Это мне у меня нет желания здесь оставаться. Если погода будет с утра хорошая, значит, я стартану с утра сюда. Если погода будет неважная, значит, будем дома спать. Сейчас узнаем. Паром будет, не будет. И поедем, пойдем домой. Мне а, таечки сказали вот эти вот, что отсюда уже в Птаю а, парома не будет, сказали а, тебе надо ехать на другой пирс, а, чтобы оттуда уехать. Ну поехали, ну поехали на пирс, Опа. поедем сейчас домой, потому что я говорю а, закат мы не проводим из-за погоды вот такой вот на небе а смысл оставаться я не вижу опять же сейчас остальные пляжи я не успею по времени физически отснять проще тогда уже завтра попробую приехать если получится нам повезет мы снимем и рассвет и закат и на скалана что вот они рыбаки наши сети перебирают все готовятся к ночной рыбалки оборудованы также сос кнопка сос видеокамера работает так что можете сообщить о своей проблеме также есть спидбот медицинский то есть если человеку действительно очень стало плохо его быстренько на спидбот. Я вот вижу там даже специально оборудованные такие носилки, чтобы человека на носилках перевезти. Три мотора по трехсотке стоят. Ямаха, по-моему, если не ошибаюсь. В общем, такой скоростной спидбот медицинский. Так, ну ладно, ребятки, поехали тогда домой чтобы время не терять нам надо успеть на последний паром поехали